Так, я сейчас как крутонул, Бэрабан. Ну давай, Бэрабан. кейс за пополнение. Давай, родной. А? Как чувствовал просто? Как чувствовал? Как знал? Казали. Вы не понимаете, это другое. Серьезно? Да, а тебе тоже? Нет. Но кейс хорош. Кейс хорош, но чтобы его как бы крутонул бесплатно, 690 рублев надо закинуть. Так я пока вздерну баночку Жиглеевского. Нормально. Ой-ой-ой-ой! Ой! Ой-ой! <звь> -а. -ой. Постараемся так даже можно не материться. С... Так можно начать с этого, вы не понимаете это другой. Ну, ну давай, ты тогда открывай. Мы, собственно говоря, подсмотрим за вами. Смотрим уже. <с <mission> <с <DO> да. А мы крутим уже. Нифига, ты даже без прелюди сразу. Ну а Ой, ну да, да-да-да. Да не дядя, ну рядом. 27 рублев. на дороге На дороге не валяются. Ну да. Так, это, конечно, дело хорошее. Давайте теперь мы наверное, круто немножко. Вы не понимаете, это другое. где он находится? Снизу где-то. Ну, прям нехильно. Ой, не сильно, не сильно. Но... Пятый, пятый ряд справа. Я потерялся. Пятый ряд справа. Раз ряд, а. два, три, четыре, пять. А, вот она. Надо ж подрубить тебе точно, надо ж подрубить. Продемонстрируй свой экран, да, пожалуйста. Продемонстрируйте так. свой. Ты видишь? Никак нет. А вот. Так. А теперь вот теперь я вижу так ну давай вот теперь я все вижу все как должно быть давай перчатки ну так тоже можно Ну я уже немного эльбар я уже думал сейчас что туда выпадет я я сдался рублев 57 рублев пока в этом кейсе преисполнился я так давай сразу чтобы не отключать я следующий круто какой Давай ниже, ниже, ниже, ниже, ниже Ну ниже, давай, ниже. давай, ну давай, давай, пониже, пониже. Так, а осмотря в какой этот. Ценовую ну, категорию? точно. А давай аниме. За всех наших пацанов. Аниме? Ну аниме я... осуждаю, ну ладно. Давай. Это ты должен одобрять, Дэн. Нет. Тебя тебе отсюда что-то тайное выпадет, я посмотрю, как ну, ты скажешь. Ну, ну тогда я полюблю аниме. Мортис. Ты, Ой, ты Морис. это явно нет. Тут уже я так таким темпами а, начну плохо относиться к аниме. Аниме, как говорит сила. Давайте, ты. Стрим можешь не отрубать, кстати. Да я и не отрубаю. Это запись, молодой человек. А это запись. Ну, вы преисполнитесь, нет? По походу что нет. А уж при... лучше бы вам преисполнится Ну, такое. Такое. Давай уже. Чё? Не тяните ночку, подрубай. В смысле? Ты не Работает. Нет. Когда один нет. подключает, другой отключает. Давай, давай, да? давай, давай, давай. Нету. Ну как нету? Ну нету. А, подожди, надо нажать смотреть. Стрим закончился. Вот, nice. вот. Давай анимашку. Ну тут, как бы. Наверное, вообще разговор короткий, да, сразу. Ход без прелюдий А какие прилюдий, ты о чем? Ну, это что? Ну, поинтереснее, чем 8 рублев 8. дядя, 18. Кейс то стоит 50. Ну, это да. Давай, какой другой. Может, давай фарм. Фарм юсупиков. Один раз. Вот так. Нет, ты что? Давай. Чё быстро да потому что вот так вот продано на шарпа на 60 но вы молодой человек в нолике да хотел бы за вами посмотреть но это можно устроить что у вас там сейчас на повесном сейчас... да так чё, Давай я... Арион. Нет, он нет мне же надо этот крутоной тоже Аниме? А, нет я же крутанул Ну орион было бы не было бы конечно хорошо так тут у меня с интригой ну не знаю. Здесь вообще возможно. чтобы ну, конечно. У меня, конечно, поменьше. Не показывается. Как? Я же врубил. Ты должен закрыть и этот. Ты свой Своё должен прикрыть. Ну, у меня показывает ну, все. А ум Ну как так? Ну ладно, не суть, короче, с этими стримами. Ладно. Ты должен там был прекратить. Я прекратил. Ладно, главное, чтоб я твой видел. А так я тебе скажу, и что, да? Давай, свой просто подруби и не парься. Так, теперь ты потом все равно увидишь. Так, что мне открывать? По тебе открывать? Давай засекреченную. Значит, мы посерьез начинаем играть, да? Ну, насколько это возможно, да. Насколько позволяет наш баланс, да? Засекречено за 379? Точно. Ну, ты крэйзи. Вот открываю. Ум мочи. Блин, чужие выпади, чужие выпади. Без окупа не возвращайся. О-о-о. о Ну, механа, пися. за 300 рублей. Игл, что ли? Угу. В минусе, короче. о, -о, -о. Но это еще нормально. Так, давай теперь ты. Видно? Да. Абсолютно видно точно. Абсолютно точно видно. В таком случае мы абсолютно точно открываем и преисполняемся. Говном. Ну почему? <счё>, да говном? ч оно не стоит? Ой-ой-ой-ой-ой, говняшки то поел, поел. Сейчас что так. Давай тогда я, знаешь, что? не давай сейчас ты сразу этот запрещенная может запрещенная ну да можно и запрещенная прям сразу сходу я человек без сразу к делу Давай. Че фигня ну да ё-моё ну что то прям на сливчик идет на сливчик да ладно давай я тогда дети ваши запрещенные в самом низу да, да где-то что то я переборщил вот он запрещенная ехала а баланс то все уходит и уходит Уходит. господи ты боже мой что это где в текстуре негев за 40, 40 рублей. Ну за 30 если быть 30. точнее так, ладно, давай тогда я сейчас выберу что-нибудь. Ну давай, если по этим сборочкам проходимся, давай тогда уже этот армейская круто у него. Армейская? Ну, только три. Три армейских. Да? Да. кто первый. Я первый. Я погнал. Давай. Сейчас говна поем немножко. А может и нет. Господи боже. Хера бора. Минус 50 рублей. На писярик выпало. Давай теперь ты. вот ты видишь? Я вижу. Я все слышу, я все вижу. Слышу, тогда, я все мы вижу. тогда мы крутим. Так, так, говно, 27. Та же история, да? но Ну что, мой друг, давай ты что-то открывай. Я, Я даже понял, не понял, мы сейчас, наверное, продадим Но... все и пойдем в тайны один разок, да? Или нет? На тайны не хватит мне. Даже если ты все продашь? Даже если все продам. Ну, продавай все и пробуй. Самый дорогой. Единственное, что меня здесь привлекает, реально засекреченный. Ну, Ну давай засекреченный. Вот засекреченный меня прям манит. Сейчас вот что-нибудь четенькое будет. Я верю. Ну... Ну... Но... А вот это уже хорошо, это очень хорошо. это Это x 2 Так, давай, О -о -о! я не буду отставать, наверное. Сколько он стоит, 379? Так, точно. Сейчас мы какую какашку продадим. Да, вот эту просто. ой ой ой, ой подкрути, ой, подкрути. Кто-нибудь, пожалуйста.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 38, а, ну 38, дядя, 38. я не знаю, что даже есть за 38. Делориан? Делориан есть. Еще есть. Ну, вот такие, типа, бичманские. Ну, чему ты веришь больше? Лично будет. Слово бомж мне уже да. не уже как-то доверие не Что-то не очень, а не очень. Армейская, армейская нет. Не... Это нет. А да, открывать этих... Делориан, а тут без можно. А ну тут сейчас нужны, тут, тут сейчас таких. Типа Даст, Мираж Ну, к сожалению. Тогда да. крутим Делориан. И я на... походу что. Все, как бы. Смываюсь. На этом наши полномочия. Ну, на грузовой. А не, не, можно было Ну, чё, ну ничего подожди, ждать. может, а, ну да. Ну да. Поэтому, как бы, да. Это, конечно, все интересно. Давай, может, я все-таки смогу. Ну, а что у вас что-то видишь? Ты видишь? Гигадроп откроешь, может, и увижу. Ну, ну нет, нет. Блин, ну не знаю тогда. Ну короче, у нас что получается? А не видно, что ли, когда этот сколько? Ну, примерно если ты продашь, сколько у тебя выходит? Нет такой, да, фич ну, у меня где-то выйдет на 900... 930 рублей. Ну смотри, у меня P90 405 из дорогого и дигл за 300 сотни. Это 800. По мелочи 11, 40, нет, подожди, у меня тут еще по мелочи вообще-то. Ну, по мелочи не особо. 57, 6, 39. А, подожди, если я в контракты зайду, я могу увидеть, наверное, все. Как сделать контракт? Типа, вот я зашел в контракты. 927 получается. А погоди, а как в контракты закинуть? Нажимаешь контракты, закидываешь. Нажимай на контракты, а закидывать нечего. Тут история просто. Я не знаю. А, сюда надо, затупил. Короче, у меня на сумму 828, 829. Сколько тайна стоит? Тайная стоит. Тайная стоит. Че, опять пропустил? Где тайная, -мое? Э, алло. Я потерял. 70 свой... оно стоит. 700? 800. 800. А, вот оно. Можешь рискнуть, что думаешь? Это без меня. Ты уже на вывод поставил. Я не поставил? Но, блин, не, не выпадет же ничего. А мало ли. А так я в нуле. Практически. Че попробовать или вывести это пойдем? Да не, я рискну. Ты рискни, рискни. Все. Риск, конечно а может... наверное, не оправдан. А может, и оправдан. Сейчас драгонгур выпадет. Все, я открываю. давай давай давай давай на 7 8 херня -мо, какое говно пустынка Его. за 357 ты прикинь а я говорил не стоит ну да ну да а ты не слушаешь старого ну волка. ладно ничего страшного сейчас говорим один раз крутаем хоть про может что-то оттуда ну, но да. Но ну, нет. Взгляд в прошлое. Утешай себя. О, сколько в прошлое 98 рублей. Тон какого качества? юспик что ли? Нет, ТМК Фэйл тестит. Я сейчас все продам, куплю засекреченное. Ну либо все, либо ничего. То есть ты вообще во все тяжкие решил пойти. Ну а что? Что делать? Что я все время теряю эти кейсы-то? Заявление сильное. Ну, заявление-то сильное. Как найду его. Даже очень сильное. Даже очень. Правда неоправданное. Ну, это. Как тоже? Что с этим поделать, да? Тут уже ничего Давай хотя бы за 900. Хотя бы, вот я тоже сказал. Хотя бы. Картель. 956, молодой человек! А у тебя за сколько? 930. Ну чё, молодой человек? преисполнился? я на 20 рублей больше. У меня еще в запасе 83. Сейчас круто не умер. Делайт. Ой, кот Делайт. Круто не круто Ну чё, ⁇ риск-то оправдал себя? А ты в курсе, кто этот выиграл, тот все забирает? А да? Да, я забыл это обговорить. -мо! Так, Долориан, что у нас тут? Ну, уже не густо. Испытание огнем. Хотя стоит 42. Покупил, да, прикинь. Сейчас мы это уже сильно. говна похаваем, докрутим. Давай, давай, еще один. Стоит столько же, пожалуйста. Ну да, уже не то. Так, это я продам. Это сразу на вывод. Чтобы, не, oh, oh. чтобы на всякий случай не косякануть. Выслуга тут. Я все-таки ветеран. Могу себе позволить, наверное, один раз. По-стариковски так чисто открыть. Ветеран, что ли? Ну. Выслуга называется. Ну, это я зря. Это я кабанул. баганов 25 рублев. И тем самым у меня, если это 25, здесь у меня 13. 38. А надо? На Долори на сколько? На Делори на 36. Ну, все. Последний, По короче, риск. Да. Последняя попытка. Ну, 38, как раз. Долори 36. Ну а ладно, надо добивать уже и закругляться. Ну, добей уже, добей. Тут уже все. Опа, магни за 70. Блин, я не знаю, попробовать может или вывести его тоже. Но мать, ну, мне он разве нужен? Чё попробовать? Давай попробуем апгрейд. Вот апгрейд Попробовал можно быть? попробовать. Чё, картель тоже закинешь? Ты? Нет, я чё, псих. А что нибудь такое? Чё бы можно было? Я думал, ты рисковый. Ну не настолько же. А ты не рисковый. Я думаю, вот что. В принципе, тут есть э, береты. В принципе, можно беретики обновить. Беретики? Ну, я так и сделаю, наверное. Попробуем береты. Шанс на это 61 всего такой маленький. Что-то вообще ни о чем. Ну ладно, пробуем. Все. Круто, ну. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, победа. Все, я думаю, на это можно на этой прекрасной. Ноте можно и закончить. Так, -беда. Вы... Победа. Победа. Augusto, обеда. Обеда.